Здравствуйте, уважаемые клиенты! Наша команда подготовила для вас новинки. Три агрокалькулятора, которые помогут вам в расчетах. В этих видео я расскажу вам о калькуляторах и том, как ими пользоваться. Итак, начнем сначала. Как же найти калькуляторы? На главной странице сайта или любой другой странице вы можете видеть верхнюю шапку, где есть надпись «Агрокалькулятор». Нажимаем на нее и попадаем на нужную нам страницу. Всего есть три агрокалькулятора. В этом видео я расскажу вам о первом калькуляторе расчета веса и количества семян. Итак, что же он считает? Учитывая необходимую категорию, цветы или овощи, и конкретную культуру, вы сможете перевести граммовое количество семян в поштучное и наоборот. Возьмем конкретную ситуацию. Допустим, в прошлом году вы помните, что покупали 15 грамм арбуза, и вам хватило. И хотите взять столько же семян, но снова-таки интересующий вас товар предложен в фасовке не в граммах, а в штуках. Или наоборот. Данный калькулятор поможет как раз в такой ситуации. Давайте разберемся. Итак, для начала мы выбираем нужную нам категорию – овощи или цветы. Выбранная категория будет подсвечиваться. Цветы красным, овощи зеленым. Нам нужны овощи. Далее мы из выпадающего списка выбираем культуру. В нашем случае это арбуз. После вводим количество семян или грамм, которые у нас есть. У нас есть 15 грамм арбуза. И выбираем непосредственно единицы измерения, которые тоже у нас есть, граммы или штуки. В нашем случае 15 грамм нам нужно перевести в штуки, поэтому оставляем как есть. Далее нажимаем кнопку «Посчитать» и получаем результат от 150 до 600 штук. Также калькулятор работает и в обратном порядке. Допустим, у вас есть 150 семян арбуза. Мы меняем количество и меняем единицы измерения. Нам нужно перевести штуки в граммы. Также нажимаем «Посчитать» и получаем результат от 3,75 до 15 грамм. Почему такой разлет в результатах? Хочется обратить ваше внимание, что данные, полученные при расчете, приблизительные и рассчитываются по общепринятым нормам. Размер и вес семечки зависит от многих факторов, Поэтому, чтобы более точно переводить семена в граммы и наоборот, нужно точно знать вес 1000 семян. Также обращаем ваше внимание на то, что если у вас есть мнение или предложение, пишите обязательно нам о них на почту, адрес которой вы видите на экране. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.